Ну что начинается пистолетный раунд Toxic Про против новой академии карта DDS-2 и матч формата Best of 1. В атаке начинают академцы и Токсик Про, собственно говоря, будут обороняться. По составам пройдемся чуточку позже Как вы видели, была сейчас агрессия на миду от игроков атаки И весьма быстрое занятие парапетом Люблю такие штуки, очень нравится И здорово Здорово, потому что быстрый минус фраг, позволяющий пройти на точку А Благодаря Вини удается это сделать Ух ты, ой, какой болезненный второй минус Минус от Гая Модиса Ну и тут, собственно, обороняться практически некому Тем не менее, Акуна Матата хороший хедшот Минус Винни, но ситуация 2 в 4 Категорически сложная ситуация для игроков обороны. Конечно, такое выиграть будет непросто. Майдрим, разумеется, дает информацию о том, что есть игроки в зигзаге, хотя толку от этой информации. Он просто берет и убивает игрока с ником Оскол. Ситуация 2 в 3. Атака слишком открыт, по-моему, пытаются проводить этот раунд. Я бы, конечно, сыграл чуть более осторожно. Юспы на дальней дистанции даже что-то где-то перестреливают. Майдрим остается последним после небольшого неприятного размена. Но есть, кстати, дефьюз-киты. Только времени вот кстати, уже, к сожалению, не остается. И команда Toxic Про теряют возможность выиграть пистолет на раунд, а вместе с ним теряют возможность получить... Экономическое превосходство над своими соперниками. Счет 1-0 в, в пользу новой академии. Давайте быстренько пробежимся по составам. Команду Новая Академия представляют Асхат, Гай Модис, Айм, Вини, Оскол и ФДГ. ДФДГ, ДФД, ДВД, ДВД, вот этот вот, короче, красивый никнейм. Но команда Toxic Pro это Фрау, Витаминка, Акуна Матата, Suicide Boy и My Dream. Ну что ж, ух! Ты. Вот это врыв! <смех> вот это, вот это! Нет, вот это теперь уж точно врыв, дамы и господа! Фрау, какое-то чудовищное количество минусов. То ли два, то ли три. успевает влепить, но потом хаешка, и все. И просто потрачено. Можно помахать ручкой, вероятнее всего этому раунду. Хотя Suicide Boй, в общем-то, <смех> Suicide Boys имеет э, на руках Дигл. И имеет минус по Асхату Теперь ситуация один в один а тут, конечно, можно сейчас открыться Очень прям болезненно Вот прям объективно можно, конечно, проиграть Тем более на шифте приближающийся Суисайдбой Не делает суицид, дамы и господа Вырубает ФДГД э, И пистолетка Хоть и была выиграна командой Нью Академии Но Токсик Про Выигрывает экономический раунд Счет становится 1-1 И у нас сразу с самого начала матча Появляются качельки. А, ну, а, собственно, дамы и господа, я хочу вам сказать, что... Приятного вам просмотра, черт возьми, а то третий раунд, а я не пожелал вам приятного просмотра. Как-то не Гожи и, по-моему, не Камильфо. Спасибо вам большое за то, что пришли на прямую трансляцию, ну, либо же за то, что смотрите этот матч по записи. В любом случае, вы крутые, большое спасибо, ну, а мы едем дальше. Форсбай в исполнении New Академии. Ребята расстроились явно, то, что проиграли предыдущий раунд, и, как следствие, пытаются реанимировать... Практически мертвую ситуацию И вроде, кстати, даже получается Два минуса от игроков атаки И спокойно, практически Спокойно пытаются зайти на точку А если бы не Фрау, который делает даблкил И до сих пор, кстати говоря, Фрау Так как бы и не погиб Третий минус от Фрау Я все никак не могу его включить Не успеваю высхватить, высхватить. Э, Четыре минуса от Фрау Один от Асхата и Суицайт Бойт Бойт, да почему мне постоянно хочется сказать, что он Бойт? Хотя ведь Бойс Ладно, это какие-то мои такие троения, не обращайте на это внимания 2-1, Toxic Про вырываются вперед И пока что коллектив Toxic Про, по мнению чат, собственно, набирает обороты 73% уже проголосовавших отдали свои голоса именно за этот коллектив а В последнее время печальненько Печальненько, да, то, что вот не хотят голосовать за New Academy Но, в принципе, неудивительно Я понимаю зрителей, потому что на данный момент они... Ну, так скажем, начали не совсем гладко Ну, понимая факт того, что коллективы находятся в сторонах обороны и атаки где Нью Академия находится, собственно говоря, в сильной стороне Ну, пистолеточка удачная дальше не совсем поперла, так скажем, да? Давайте понимать и расценивать ситуацию трезво Что и такое тоже случается Майдрим, два минуса на приеме банки, минус от витаминки Двухиповый Асхат находится в нижней т Берсты залетают, но недостаточно дмэйдж дилинга углока в данной ситуации, армор второй сопернику разбить не выходит, и на табло третий матчпоинт, взятый коллективом Toxic Про. Поэтому не стоит, в общем-то, делать акцент на ту или иную команду, но, конечно же, есть свои болельщики либо с той стороны, либо с этой. Поэтому болейте каждый за свой коллектив, ну а мы продолжаем пятый раунд матча и экономика наконец-то восстановлена, правда частично, частично есть калаши, конкретно если и то два калаша и три, три прошу прощения калаша и два дигла ФДГДВДДДД не заходит стрельба, Майдрим. Тоже не заходит стрельба, но чудом последний пулей попадает в голову Асхата. Здесь, конечно, для новой академии в зигзаге ничего хорошего не произошло от слова вообще. Ну, кроме как разве что оскол еще может попытаться. Половина лайфбара, если быть точным, то чуть больше. И три соперника. Семихэповый Майдрим. Акуна Матата и Фрау, ну, естественно, ситуация практически мертвая, бомба лежит э, в зигзаге, за ней еще попробуй как-то сходи и попробуй как-то ее забери. Я думаю, вы согласитесь с тем, что это будет очень сложно сделать, но ну, проблемы должны быть навязаны, тем более есть вот Фрау, которая находится на меду. И даже невзирая на обиднейшее попадание в голову от Оскола, Фрау все-таки перестреливает соперника. Надо, опять же, понимать, да, что вот вроде бы и калаш, но прострелом через стену во второй армор он, естественно, не ваншотит. Вот такие вот перипетии кровавые у нас сейчас происходят на карте Dust 2 Шестой раунд начинается, и не восстановленная до конца, до идеального состояния экономика атаки, снова терпит крушение. К сожалению, к моему величайшему чатик, приветствую вас всех, кто сейчас пришел на трансляцию, простите, не успеваю всем вам ответить, но все ваши сообщения я вижу, не переживайте, как только появится какой-то моментик, я обязательно вам э, на все отвечу. Оскол, автор энтрифрага в этом раунде Это очень важный минус, потому что он, собственно говоря, единственный, кто в атаке играет сейчас с девайсом Все остальные игроки обороны, увы, без И Гай Модис вылез из ямы и лучше бы не вылезал оттуда, потому что фрау моментально снимает с него голову Печальное начало Ну а дальше, собственно, Оскол пытается реализовать свой девайс на меду А тем временем в зигзаге снова фиаско «Братан» Ну, я уже точно могу сказать, что для команды New Academy лучше не ходить, черт возьми, в зигзаг, потому что там их просто ожидает гибель от раунда к раунду. Но мне кажется, что надо играть какие-то другие позиции. Возможно, не самым качественным образом подготовлена именно эта позиция. И, может быть, стоит посмотреть, ну, куда-то на раунды на точку Б, например, через длину что-то придумать. В общем, можно много чего делать, но уже появляется снайперская винтовка, поэтому на миду надо быть осторожней. Хотя, справедливости ради, снайперская винтовка есть у игроков атаки. Майдрим! Не заметил Гаймодиса! Гаймодис в стиле ниндзя открывается в верхнюю тэшку, забирает соперника, и это позволяет команде Нью Академии пройти на точку Б. Винни минус по суицадь бою, и здесь уже замаячил напрямую прям второй раунд для команды. Команда New A Вопрос, получится ли или не получится 3 в 4 ситуация В наглую пытаются забежать игроки команды Toxic Pro на точку B И здесь Акуна Матата вместе с Фрау Просто штурмом вырубают всех, кого только могут. И Акуна Матата остается один на один с Винни. Ой-ой-ой, вот этот хэдшот. Не успевает сориентироваться Винни, но... Акуна Матата теряет бомбу из виду. Но для игроков обороны это, в общем-то, не страшно. Поскольку есть дефьюз-киты и более чем достаточно времени. 6-1. Действительно, Токсик Про пока что не оставляет шансов своим соперникам. Вообще, причем, никаких. Вот, это немножко, конечно... Грустно, но, но никто ничего, в общем-то, не отменял, и камбэки во второй половине, я всегда, в общем-то, так говорю, что они возможны и вполне себе могут. Могут быть, я имею в виду. Ну что, дымочки, все, собственно, ну дымочек, кстати, справедливости ради, по-моему, кривоватый сейчас был, ну, такой, достаточно посредственный. Так скажем, восьмерку он полностью не закрывает, но полностью лишает э, игроков обороны э, обзорности на девяти. Оскол. Знает, что на миду есть снайпер. Здесь, конечно, нужно играть максимально осторожно. Есть, кстати, АВП в руках у Гай Модиса. Дым, залетающий за спину. Ну и тут Оскол, собственно, решает отдать позицию. Дым, кстати, залетающий за спину прилетел достаточно хороший. Он таким образом и Оскола отогнал с мида. И, естественно, сам Гай Модис был вынужден отдать, так скажем, позицию и уйти на немного другую, но Гаймодис все-таки делает мид, делает мид, господи, делает минус на длине, конечно же, дамы и господа, ну и, собственно, долгое стояние на восьмерке для игроков атаки в какой-то степени становится продуктивным, потому что часть команды ⁇ Новая Академия ⁇ отправилась в это время штурмом забирать позицию на длине Гаймодис. 49 хп остается, двойной промах и гибель от рук суицида. В общем-то, достаточно логично. Ой-ой-ой, какие большие проблемы у команды Новая Академия. К сожалению, длину не удается пройти. Витаминка вместе с суицидом. Давайте будем просто его называть суицид. Э, Как-то слишком просто. Мне кажется, даже показалось, слишком просто закрыли. Данную позицию но ну, а счет становится 7-1 Прям действительно, наверное, не могу не согласиться С э, горой Моисеевым <laughs> Что у Академии действительно шансов практически не остается Но нужно как-то включаться в ход события А как в него включиться, если соперник вот настолько жестко обороняется Что-то нужно придумывать э, Вот что? Тут вопрос к команде Новая Академия. Придумают ли они хоть что -то? Кстати, агрессия в зигзаге, агрессия в банке, собственно говоря. Токсик Про пытаются продавливать всех своих возможных соперников на всех возможных позициях. Ужаснейшая и сложнейшая ситуация для розыгрыша раунда. Вот, ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. ошибочки, вот и они, дамы и господа, подъезжают все-таки. Косяки, ни одного минуса, к сожалению, новая Академия в этом раунде сделать не сумели. Счет 8-1 в пользу команды Токсик про. Первую половину они выигрывают, и все для них, естественно, замечательно. А когда же проснется атака? Вот этот вопрос меня пугает, честно сказать, больше всего, потому что атака, как мне кажется, вообще-то должна выигрывать первую половину. Но в данных реалиях мы с вами видим, что ничего как-то вот не происходит. Хорошего, я имею в виду. Майдрим разменивает погибшего Акуна Матату, забирая асхата. Ну а следом, а следом ничего. Следом раскидка меда и оскол. Забирает витаминку Ну, хорошо, хотя бы какой-то минус удается все-таки сделать И какое-то численное преимущество Пусть и даже минимальное, но удается завоевать Команда NA выходит на точку А Но, как вы помните, в зигзаге у ребят обычно складывается все не очень гладко Ситуация 2 в 2, тем не менее, смогли все-таки пройти Суицид и Майдрим будут заходить в спину И со спины сейчас будут пробовать на вкус э, мясо соперника. Да ладно, нахрен вот... Ну, не, против Лома нет приема, как мне хочется сказать. А, очень тяжело будет хоть что-то противопоставить вот такому градусу стрельбы. Суицид просто без шансов увольняет сейчас всех. Всех, кого только мог уволить, это был, был Винни и, по-моему, ФДФДФД ФД, или кто там. Короче, 9-1. Беспробудно, к несчастью. Ну, в очередной раз стояние на меду. Мне кажется, что чисто логически было бы неплохо уже догадаться, что во всяком случае это рабочая стратегия, но не против команды Toxic Pro. И стоит играть как-то более, как мне кажется, еще более закрыто, да? То есть вообще не выходить с респауна. Надеяться, что соперник сам туда придет, потому что, как вы видите, по действиям команды Toxic Pro они действительно на это способны. Они просто могут прибежать и просто могут... Пытаться пушить везде и вся. Рабочая ли эта стратегия, пока непонятно. Но Оскол научился, как надо перехитрить соперника на меду. За это ему огромный респект. Все-таки есть теперь брешь. И точка Б действительно теперь, в общем-то, в большой-большой опасности. На нее в данный момент э, команда New Академии и заходит. Фрау забирает Аскола, Асхат тем временем забирает витаминку. И 2 в 4 с двукратным перевесом, в общем-то, может быть здесь действительно уже и прям по-настоящему второй раунд э, замаячил. Мне действительно хочется верить в то, что это так. Потому что, ну, прям страшно смотреть на то, что... Может сейчас произойти по итогу всех этих перестрелок Фрау чертовски здорово стреляет забирает двух оппонентов На Асхата, к сожалению, Фрау не хватает Но это может быть, к сожалению, только с одной точки зрения С другой точки зрения это, к счастью Потому что все-таки 9-2 Ура, наверное, в какой-то степени Ну, тут только 9-6 только 9-6, ну хорошо, ладно Может быть еще 10-5, дадут какой-то более-менее удовлетворительный итог Первой половины, опять-таки Этот, как он называется, удовлетворительный Только удовлетворительный, ни о какой надежде на победу Здесь даже и речи пока идти не может Ну, токсик провод действительно, как вы видите, уже Просто на вражеский респаун приходят Потому что, ну, ну кошмар, вы посмотрите Фрау по восьмерке, как у себя дома ходят с точки Б приходит поджим, и да поджимались. Три в одного, дорогие друзья, витаминка в соло, и только дым, лежащий в банке, остановил витаминку от выхода. Ведь если бы не этот самый дым, витаминка, вероятнее всего, погибал или погибала бы э -э команда... Вся полностью именуемая командой Toxic Pro. Ну, здесь, конечно, наглядывается, прям проглядывается на 100% разыгранная точка Б. Вопрос, э, вопрос что команда New Academy решили все-таки сыграть точку А и еще из-за этого потеряли одного тиммейта. Можно было сыграть без потерь, сыграв точку Б, и это, в общем-то, было бы достаточно для того, чтобы порадоваться. 9-3 в пользу коллектива Toxic Pro, но радует, что наконец-то New Academy обнаружили у себя мышки-клавиатуры и вспомнили, что пора бы, черт возьми, играть. Uh, хватит бегать, как раньше была хохма, да, что в КС кто-то играет на руле. Вот, в данной ситуации действительно казалось, что Нью Academy первую половину, начало первой половины, во всяком случае, играли действительно на рулях и педалях. <laughs> газуешь и тормозишь, собственно, используя педальки. Аскат минус суицид бой, но здесь Акуна Матата вместе с Фрау навряд ли смогут... ой ой ой Ой-ой-ой-ой-ой... Ну понятно, ну понятно, ну нет, непонятно, ни хрена, ни хрена непонятно. Я даже не знаю, кто больше зафейлил эту позицию Акуна Матата, который не стал подбирать калаш, лежащий рядом с ним. Ну, либо же игроки атаки, которые просто заходят и на точке Б практически ничего не чекают. Это, в общем-то, чревато, а если бы там сидел Акуна Матата, у которого был девайс? Было бы слишком опасно, но 9-4 вроде бы смогли реабилитироваться и даже действительно выходят на какой-то уже благоприятный потенциальный исход первой половины. Ну что, два раунда остается разыграть на 14-м раунде этой встречи. У обороны заканчивается экономика. Наконец-то New Academy смогли добиться экономического превосходства. Что, в общем-то, и должна... Постоянно делать атака. Майдрим минус Асхат. А размен, попытавшийся дать Виник, к сожалению, погибает. Размен никакого не произошло. Аскол получает в спину неприятную пульку. Но не погибает хотя бы и это хорошо, потому что есть снайпер. И, в общем-то, на дальней дистанции есть хоть какой-то контроль, потому что... Ой, ну зачем две снайперские винтовки-то? ФД, ФД, ФД. Минус снайперская винтовка. Раз. Аскол остается с АВП. В команде New Академии 1 И вот этот вариант мне как раз таки кажется Максимально правильным Потому что ну зачем 2 АВП в атаке Когда вас еще и пушит соперник на экономическом раунде Слишком, слишком рискованно Можно получить пулю с дигла, Даже не успев э, в зум зайти Гай Модис Отличное АВП по всей видимости Но только правда 2 АВП, серьезно? Я надеюсь, что Гай Гаймодис, перед тем, как покинуть восьмерку, поменял. Нет, не поменял девайс. Черт, они с двумя АВП идут на точку Б. На точку А, прошу прощения. Ну, я даже не знаю. Ну, я даже не знаю. Фаззум не заходит. Это похороны оскола. Ну а дальше Гай Гаймодис, судя по всему, должен погибать. Непонятно, кстати, почему после выстрела Фрау не стал э, прибегать к попыткам забрать своего оппонента. Но это сделал суисайд бой, у которого, видимо, как говорится, более стальные кое-что. Так что, дорогие мои друзья, это 10-4. Раунд абсолютно, к несчастью, бездарно проведенный. Слишком много снайперских винтовок. Ну, это, опять же, я хочу, чтобы вы понимали, когда я высказываю свою критическую точку зрения на какую-либо ситуацию, я не пытаюсь кого-то обидеть, да, я напротив. Просто пытаюсь, так скажем, объяснить ребятам, что... Ну, что вот это было сыграно неправильно При всем уважении я, естественно, не говорю Что я бы сыграл в этой ситуации правильно Но, видите как Я же говорю, ну, в зигзаг заходишь И просто тупо не выходишь оттуда Может и не стоит больше вообще туда идти Будет, типа, лучше Гаймодис со снайперской винтовкой АВП. А, Врубает Дрима, но нужно вырубить еще аж целых четверых, то есть только Эйс даст возможность выиграть. Ну, здесь, конечно, наглость атакуна Мататы, непонятно, зачем сейчас был совершен такой мув. Ну, нет, конечно, понятно, там типа их чет четверо, как бы, да, можно идти и пытаться зарезать, но только можно и леща как бы словить, и вот здесь лещ действительно прилетел. Ну, Гай Модису просто, собственно, придется сейчас куда-то открываться Хочется сделать это или не хочется И причем это куда-то, это за бомбой А где бомба в данный момент у нас лежит? А, бомба в респауне, вообще просто шикарно <laughs> Ну, кстати, это плюс, что бомба лежит в респауне Потому что Гай Модису ее может забрать, собственно, без контактов э, с соперниками Но нет, все, как бы тут понятно все Минус от Витаминки четвертый в этом раунде И 11-4 итоговый счет первой половины я надеюсь, что... Типа, странно. Странно, что New Academy так сыграли атаку. Но свято верю в то, что в обороне у них будет чуть-чуть получше. Ну, может быть, конечно, и не будет, да. Тут все очень вариативно. Вопрос к тому, как будут а атаковать Toxic Pro, поскольку их атака, как я понимаю, будет не менее жесткой, чем была жесткая оборона. Оскол! Пользуясь случаем, передает привет за последний раунд первой половины Май Акуни Матати. Витаминка, собственно, видимо, вдохновила данный раунд или вдохновил, я не знаю, вообще кто это, что это и так далее, да. Дамы и господа, вижу сообщение в чатике. Сразу хочу сказать, что данные сборки, данной сборки в интернете вы не найдете и Естественно, ссылку на нее нигде вы не можете получить, потому что данная сборка была собрана с нуля полностью собственноручно мной. Она находится в единственном экземпляре у меня на руках, так что не обессудьте. Но у нас 11.5. Новая Академия, кстати, по-моему, не понеся потерь, не знаю, по-моему, в общем-то, никто не умирал. Но если кто-то и погиб, то там 1-2 человека максимум. Замечательный пистолетный раунд. Мне кажется, уверенное начало второй половины в какой-то степени... Может действительно что-то поменять глобально. Ну, полез за четвертым минусом Виник. К сожалению, вместе с Асхатом они оба все-таки погибли на точке Б. Ну, Аскол добил Акуна Матату. Это 11-6. Ну, есть. Есть, конечно, шансы на хоть какой-то камбэк, да, потому что пока у игроков атаки не будет экономики, New Academy могут забирать раунды. Но это только пока нет экономики. Дальше, когда появится у команды Toxic Pro денежка, хрустящая зеленая купюрка, то вот там потом вполне возможно будет... Посложнее. Но это только, конечно же, на данный момент я могу так рассуждать. Не факт, что это действительно произойдет. Тем более, как вы видите, суицидник умудряется даже сейчас навязывать какие-то сложности соперникам, забирая Гая Модиса на миду. Господи, да на длине. Второй раз уже сегодня э, длину мидом называем. Как можем приобрести или купить? Данная сборка не, не распространяется, ребята, не переживайте. Винни, ну, бесподобная игра на точке А. Отлично понимает, где будет находиться соперник. и просто по одному красиво отщелкал их. Всё замечательно. Акуда Матата последний? Быстренько прибежал за девайсом, а там сюрприз, оказывается, думал МК, А там у нас лежит МПХ. Ну, один хп остался после контакта со Сколом. Тут, собственно, да, нарисовал у него на лице лямбду. Ну, так это как бы бывает. Можно, собственно, и... а почему бы и нет? И здесь попадание в голову Амвини. Ну, нет, как бы нет. Если вы хотите, чтобы я продал вам эту сборку, она вам очень дорого обойдется, как бы, просто. Я очень сильно и дорого ценю свой труд, который я потратил на то, чтобы ее сделать. А действительно, я несколько дней ее сидел, собирал, фиксил баги и прочее-прочее. Так что не обессудьте, но она будет стоить очень дорого. 11.7, мои дорогие друзья, и продолжается камбэк от команды «Новая Академия». Здесь, в общем-то, в какой-то степени будет, опять же, небольшой экономический перевес, но насколько небольшой. Настолько, что у «Витаминки» девайса нет, все остальные с девайсами. Ну, непонятно, что там у «Акуна Мататы». И, кстати, вот позиция под точкой Б витаминки, она, кстати, сейчас... Как же замечательно, что я именно в этот момент, черт возьми, переключился на витаминку. Отличный хэдшот, здорово подловил или подловила соперника на прыжке. Оскол минус суицид, бой, здесь май дрим. Выход на мидл с дабл киллом. Гаймодис разменивает, и ситуация 2 в 2. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но оказывается, все не настолько уж и однозначно. Асхат как-то поздно очень реагирует. Ну ладно. Не так важно на самом деле, насколько он. Реагирует на все это дело. Но важно то, что, в общем, ладно. Не обращайте внимания, дорогие друзья. Отличные просто два хедшота от Асхата. Затащено, как говорится Просто типа у него тиммейта убили в кт-респауне И это сделал игрок, находящийся в окне И, собственно, после того, как он сделал этот минус Он спрыгнул обратно э, в сам сайт При этом Асхат только после этого повернулся в окно Посмотреть, ну, то есть там спустя 500 минут Вот Именно это и вызвало у меня как раз-таки забавную реакцию, так сказать ну что ж, 11-8. Между прочим, расстояние между командами сра... срастилось, хотел сказать. Сократилось до трех э, матч-поинтов. А ведь на начало второй половины оно, между прочим, насчитывало аж целых 7 матчпоинтов, Что говорит, конечно, о том, что коллектив э, Новая Академия в обороне играют более собрано. Ну или же есть второй вариант. Команда Toxic Про хреново атакует. Ну тут я уж не берусь предполагать... Что есть действительность, но я вижу, как хорошо стреляет Винни На самом деле это очень, судя по всему, серьезный и, наверное, сильный Игрок, являющийся опорником на точке А Мне нравится, как он играет в данной конкретной ситуации Может быть, против другой команды эта методика игры бы и не подошла Но конкретно сейчас она работает, и это замечательно ну что, с МПшками, калашами наперевес В общем, кое-как, но пытаются выйти на точку Б Парни, ох, вот тебе и опорник на точке А Да, у нас опорник, кстати, уже на спот Б, оказывается, переехал Ну ладно, перестановочка игроков на точках В принципе, вполне себе возможно Потому что это все-таки любительский Counter-Strike Фрау забирает Гая Модиса Ну и тут 2 в 4, не очень верю в выбивание Советовал бы, конечно, сейвить снайперскую винтовку И М-ку в следующем раунде от них определенно было бы проку побольше, чем сейчас. Ну, Аскол еще и напоследок успевает забрать Аку на Матату. Это круто, это хорошо. Ну, удается даже уже в мидл проскочить, кстати говоря. Оскол. А, Будет ли пытаться прикрыть тиммейта? Да, будет, но, собственно, с тиммейта здесь выбивать уже некому и нечего. Но взрыв бомбы, дорогие друзья, и раунд э, заезжает команде Toxic Pro. 12.9 и расстояние вот как раз-таки в 3 раунда, наконец-то, сохраняется. Ну и пауза, кстати, от вышеупомянутых Toxic Pro. Ну, раз есть времечко, быстренько залечу в чатик, что там у нас пишут. Так, так, так. Ребят, где можно скачать КС с фасткапа? Ну, так э, на фасткапе только лицензионная Counter-Strike работает. То есть ты заходишь в Steam, покупаешь там лицензионную версию КС и играешь, все. Профит. Скачать ты КС для, для фасткапа не сумеешь нигде. Так, как дела, бро, когда в КС Гоу поиграем, ты давно обещал, что сыграть вместе. Ну, я не знаю, когда я в ближайшее время буду играть в КС Гоу. Возможно... Ближе к Новому году, может быть, э, в районе дня рождения своего. То есть где-то плюс-минус в начале декабря. Точно не могу сказать. Так у меня есть для лана хочу скачать. Так в смысле для лана скачать? Лан — это когда ты играешь в компьютерном клубе. Зачем тебе для лана скачивать, потому что ты в него приходишь, там уже есть КС. Это странно. Так что вообще, в принципе, да. Комментатор настаивает на лицензионных продуктах, не используйте а, пиратское ПО, пиратские игры и так далее. Так, дамы и господа, пауза закончилась, и вместе с паузой закончились уже 20 секунд, первые 20 секунд раунда. Дмэдж а, дилинг никто еще пока не совершил, никакой никому вообще от слова совсем Все 100 хэповые Ну и мы можем взглянуть на экономику она, У команды новая академия, она, кстати, не самая качественная Асхат вот играет с МПшкой Снайперская винтовка засейвленная Осколом, разумеется Ну, ФДФДФДФТС с Калашом И эмочка у Гая Модиса Ну, в свою очередь, Диггл у Витаминки А все остальные на девайсах Вроде бы как у коллектива Toxic Про И точки сгущаются в этом раунде на точке А! Гаймодис сразу же первый на выходе... Ой-ой-ой. На выходе соперников погибает. Следом за ним отъезжает в лобби Асхат. И подарочек, сладенький подарочек подарили сейчас игроку с ником FDFD. Даблкил удается сделать в результате. <ц patient sin attackakap> один в один ситуация, дамы и господа. Только Эйс, только лишь Эйс способен реанимировать. Но нет, но нет, черт возьми. Как же было близко И как же одновременно Далеко, блин Даже жаль, очень хотелось чтобы сейчас это было затащено Но, к несчастью, нет 13-9, и вот тут на, Именно на этом моменте в какой-то степени Теряются шансы И теряется вообще надежда У команды Новая Академия на Хороший исход этого матча Чуть-чуть они стали ближе к поражению ну и плюс, кстати, лишились экономики тоже частично, но больше половины команды, 60% команды потеряла э, девайсы, и в этом раунде... Ой-ой-ой, Асхат! Уволен, просто увольте его кто-нибудь, так нельзя играть, это нечестно. он просто сделал даблкилл с дигла. оскол еще и на м забирает витаминку, вот те, называется, разменялись. Минус 4 хп с э, Винни и 3 минуса... Вот команда Новая Академия в ответ за эти самые четыре ХП. Слушайте, хороший размен. Винни забирает Фрау, ну а Суицид Бой забрал Оскола. Ну, собственно, 4 в одного. Мы видели только что квадрокилл от ФДФДФД. Может, сейчас увидим от Суицида, кстати, тоже 4 минуса. Тем более, Гай Модис что на всех парусах просто забегает в Тэшку. Не надо было, наверное, настолько, конечно, самоуверенно в нее. Ой! Поп... Попал или нет? Я что-то не успел обратить внимание. По-моему, попал, дернулась моделька. Ну, здесь Асхат без шансов сбривает соперника. 13-10. Вот тебе и, черт возьми, раунд с тремя пистолетами. Обращаю ваше внимание: три пистолета. Здравствуйте, Саня. Как бы меня зовут? Э Хангир, я от Узбекистана, спасибо за стрим Ну я вижу, Жахангир по вашему никнейму, что вы Жахангир Собственно, несложно догадаться Спасибо большое вам за ваше спасибо Очень рад, что вам нравится Так, разница в раундах снова составляет 3 матчпоинта Но на этот раз теперь у команды Toxic Про нет девайсов А с пистолетами атаковать перспектива, честно скажу, очень призрачная Ну и вообще, что здесь можно сделать а В лучшем случае, но ну уж точно не Играть не через длину, как пытались Сейчас сделать Toxic Про Там, конечно, моментально Асхат со своей командой Справляются, и, собственно, суицид Боя остается один Поэтому, еще раз повторюсь, не надо играть Экономический раунд с пистолетами через длину Что вы там сделаете с пистолетами Во всю длину, черт возьми Вот лучше бы пятером завалились, например В парапет, через шорт Прошли и, как бы, оказались бы На точке А, и тут было бы, типа Все покрасивее 13-11 И прорыв Очередной прорыв совершает новая Академия Разница в два матч-поинта появилась Вот так вот, да Сань, чатик, а по моему нику Видно, что я с Узбекистана? Виктор, неважно конечно нет Ну, а это к чему вопрос? Вообще так-то не видно а, Вини, минус My Dream, Suicide Boy, разменный минус и штурм точки Б. По всей видимости в исполнении команды Toxic Pro, но тут оскол как бы против. Ведь не надо ничего никуда штурмовать, я вас сейчас сам своим АВП отштурмую. Кладет практически всю команду врагов, и 13-12. Молниеносно, знаете, раунд закончился просто по щелчку. Вот так, шлеп и не было. А я с Узбекистана-то, ну, я-то ведь это знаю, а просто, ну, вопрос-то, собственно, к чему Асхат топ, со мной чел работает Ну, Асхат, да, вот сейчас, во всяком случае, э, да много вообще, ребята, молодцы Ну, как минимум, в минус играет только один ФД, ФД, ФД да и то 13 на 15, это прям минус такой слабенький Собрались академцы-то, кстати, блин, или как их правильно называть, академчане Навер... Нет, все-таки, наверное, академцы. В общем, собрались очень круто. Прям респект ребятам. Радует глаз. Но что случилось с командой Toxic Про? Почему у ребят пошла атака-то? Вроде сильная сторона, что одни сильную сторону проигрывают, что другие. Где? В какой момент, черт возьми, произошло то, что мешает команде Toxic Про выиграть? Ну вот, кстати, у них еще и пятый игрок куда-то отлетел. А это уж прям совсем явно не по плану. Акуна Матата и Суицид остались вдвоем против четверки соперников, что дает, естественно, двукратный перевес игрокам обороны. И абсолютно синхронно погибают игроки атаки, что, собственно, приводит к счету 13-13. Вторая пауза. Ждем появления пятого игрока. Пока что добавлен бот Старикс. Ну, с ботом, я думаю, команда Toxic Про точно будет обречена. Поэтому тут, наверное, надо было бы уж как-то подсобраться. Он мне ссылку скинул на твой прямой эфир. Сказал, что ты лучший комментатор. О, негатив. Передавайте Асхату большое спасибо за подобные слова. Ну и надеюсь, если вы так тоже считаете. Может, вы так и не считаете, конечно. Но в любом случае, спасибо, что вы пришли на трансляцию поддержать своего товарища. Это респектное действие, как говорится. Ну, собственно, давайте анализировать, черт возьми, 13-13 временные ничейные результаты. И, по сути, до матчпоинта ну, нужно взять кому-то хотя бы два раунда. То есть э, либо New A. То есть NA, либо Toxic Pro, кто-то из них должны брать двушечку, чтобы дойти до 15-го. А там уже можно будет вздохнуть спокойнее. Хотя, как сказать спокойнее? Мне кажется, что если кто-то дойдет до 15-го раунда, то это очень сильно увеличит шансы на допы. Потому что ведь давайте мыслить логически. Сейчас никто не отменял 14-14. А там уже любая ошибка, знаете, дернулся в одну сторону, дернулся в другую. И у тебя, оп, есть необходимость сыграть овертаймы. Ой-ой-ой, ну тут понятно сюда. Какие нахрен овертаймы могут быть вообще? Простите меня, дамы и господа. Кстати, возвращается MyDream. Но это не сильно помогает команде Toxic Pro. И новая академия. Впервые. Вы вдумайтесь в это. Впервые после первого пистолетного раунда... Впервые. Выходят вперед. Кошмарная жизнь какая-то Я аж даже, я не знаю, слышали сейчас, заметили или нет У меня аж затроило голос на слове Какая же В общем, короче, 14-13 А это почему? Потому что я уже сказал Не нужно играть экономический раунд На длину, ну потому что в этом смысла Практически нет, ну вот, ребят, сейчас выбежали В банку, словили несколько хаешечек Спрейдаун от одного игрока обороны И до свидания раунд А здесь уже можно, собственно говоря Заплатить всем матчам. За подобную ошибку. Ну, Витаминка забирает ФД, фд И вот за эту ошибку, кстати, тоже можно очень дорого заплатить. Потому что еще один минус от Суицид Боя. Он пытается пройти за девайсом, если это вообще, конечно, он. Но Асхат, во всяком случае, вырубил его. Да, это был... Нет, это, это наглый фрау был, судя по всему. Вот это да. Ну что, 3 в 2 размениваются все-таки в численное преимущество, ребята, из команды N.A. Токсик Про в количестве уже одного выжившего игрока. Это Майдрим. Вероятнее всего, проиграют сейчас 15 раунд. Своим соперником... Блин, сглазил, кажется. Да? Ни хрена! Ни хрена себе! Вы видели? Вот это аска! Да, какой жесткий-то! Первая пуля и сразу в торец. 4 хп у Майдрима осталось вообще не просто пикнуть не успел. 15-13-15-3. Кошмарная ситуация для команды Toxic Pro. Выигрывать первую половину со счетом 11-4 и теперь проигрывать со счетом 15-13, ведь это матчпоинт и один. Всего-навсего один взятый раунд команды New Академии приведет к победе вышеупомянутой команды. И это будет полнейший капец, дамы и господа. Прокидывается зигзаг, собственно говоря, и игроками обороны на удержание, и игроками атаки для устрашения соперника. Но это, в общем, матч, матч, матч. Хорошо, что именно такой пока что матч мы с вами видим. То есть, если будут допыты, я вообще буду самый счастливый человек на планете, потому что я уже очень давно не наблюдал за соревновательным КСом. Все чаще я какие-то игры сижу, прохожу. Поэтому здесь, конечно, я рад, что редко, но метко, как говорится 4 в 4 и снайперская винтовка в руках Осколы Непонятно пока где играет снайпер, судя по всему, где-то на точке Б Асхат разменивается на споте А, Винни подхватывает эстафету И также разменивается, ситуация равная, абсолютно равная 2 в 2 Модис, черт возьми, на длине соперник... И, и вы видели, да, Витаминка сейчас подумал, что соперник убегает на просвет, а ведь соперник просто прятался за ящиком. Оскол! Последняя надежда команды Новая Академия, но тут, естественно, все понимают, да, что снайперскую винтовку просто так, как бы никто на нее открываться не будет. Даже не дают договорить, что за жесть, черт возьми! Ну что, бомба установлена, как кажется, а осколу под длину, и именно на длине где-то нужно ждать оппонента. Хотя оппонент ближе, чем кажется на самом деле, и тут хоть э, пику под ребро, как говорится, получай. Кстати, было бы забавно, если бы Витаминка сейчас не успел застрелить соперника. Было бы эпично. Ну что ж, дамы и господа, последний раунд основного времени... Либо овертаймы, либо победа команды New Академии. И эта ситуация очень и очень давит на команду Toxic Про. Вы представляете, вы всю игру находились в перевесе. А теперь внезапно оп и позади. Нужно догонять, но получится ли догнать? Вот тут вопрос, конечно, стоит, как говорится, ребром. Всего-навсего один. Одна любая ошибка сейчас может просто привести к э, такому исходу, который точно никому будет не нужен или же будет нужен. Оскол! Снайперская винтовка, работающая на приеме спота Б, но будет ли туда дальше выход, пока непонятно. Фрау пытается открыться на мит, а тем временем Винни разменивает погибшего Гая Модис. Он, к сожалению, в этом раунде своего импакта не внес. Ну а дальше ситуация 4 в 3. Фрау! Ну вот зачем выходил пушить мидл, чтобы смотреть не в ту сторону. Не повезло немножечко. Ситуация 4 в 2-х кратный перевес по живым игрокам на стороне обороны. И они очень близки к победе. Оскол вырубает Акуна Матату. И витаминка с Галилом 1 в 4. Ну или 1 в 4. Вот тут вопрос, конечно, совсем непонятный. Но вы попробуйте, черт возьми. Вы попробуйте морально просто вытащить эту ситуацию. Я уж молчу про то, что перестрелять соперников будет крайне проблемно. Галил все-таки хороший девайс, но не самый лучший. Игроки атаки уже выходят, никто в овертаймы не верит. И это, дамы и господа, 16-14 в пользу коллектива Новая Академия. Вот такие дела, дорогие мои друзья. Камбэк все-таки оказался изрел. И Новая Академия нереальнейшим образом смогли камбэкнуть со счета 11-4. Ну а для устрашения давайте вспомним, что ведь изначально счет вообще был э, 9-1. Разница в 8 матч-поинтов была в самый плохой момент. И только потом второй раунд был взят командой э, новая Академия. Ну, головокружительный, крышесносный матч, дорогие друзья.